Я считаю, гораздо правильнее высказать свою позицию. Я хочу, чтобы мои сыновья тоже этому научились, потому что нам не безразлично, в какой стране мы будем жить. Когда они вырастут, тоже будут с такой же активной жизненной позиции. Это, я считаю, гораздо правильнее, чем просто просидеть на диване и не высказать свое мнение, когда Родине это нужно.